Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. И пусть Дух Святой во имя Господа Иисуса Христа придет на всех вас, тех, кто участвует в этой передаче. Сейчас или чуть позже, неважно, в любой день, в любое время, в этом году Дух Святой придет и обновит вашу веру для того, чтобы вы могли быть обновленным в своих силах духовных, для того чтобы ваши духовные силы имели эти возможности поддерживать вашу веру в избрание. Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Тогда, друзья, посмотрите, мои дорогие. Мы говорим о том, что Иисус учит нас, и Он говорит, много званых, но мало избранных. И тогда вопрос мой к Богу такой. Разве это справедливо, Господь, с твоей стороны, только малое количество избранных? Конечно, нет. Бог справедлив. Бог совершенен, полностью совершенен. Но мы должны понимать, как Бог действует по отношению к званым и по отношению к избранным. Тогда посмотрите. Вы знаете, что каждый год существуют эти вступительные экзамены, когда будущие студенты хотят войти в учебу, в университет, и все те, кто в этом списке возможных кандидатов на университет, должны пройти экзамены. Тогда есть лучшие университеты, например, и есть те, которые, могу сказать, попроще. Но для того, чтобы войти в университет, кандидат должен экзамен сдать. Потому что университет, не вместит всех тех желающих, кто хочет. Все хотят иметь это образование, да или нет? Но университет не имеет возможности всех молодых людей вместить. Конечно, небеса, они готовы, чтобы вместить всех людей. Но Бог он зовет всех, как мы читаем, сто процентов. Все люди, они званы. Шанс у всех стать человеком, который вошел в небесное царство. Но как существуют в университете экзамены или тесты, если мы смотрим на земные вещи, невозможно всем войти. Необходимо выбрать лучших. И во время этого экзамена отбирают только тех, кто способен действительно пройти дальше, кто экзамены хорошо сдаст. И кто эти люди? Кто те, кто сдают экзамены? Те, которые все свои силы, все сердце свое, все способности Вкладывают в учебу, они бросают или оставляют в стороне развлечения, интернет, друзей, компании, какие-то вечеринки, развлекательные вещи. И они погружаются в учебу, чтобы во время экзаменов у них действительно была способность получить вот это право войти в лучший университет. Смотрите. Это справедливо? Конечно, справедливо. Естественно. Это правильно. Возможности есть у всех. У всех. Но не все возможности правильно используют. И когда мы говорим о духовных вещах, о Небесном Царстве, то же самое происходит. Иисус умер за всех. Он не умер только за избранных. За каждого он умер, но не каждый, не все люди входят в его царство. Многие, они как кандидаты, но немногие входят, потому что не все готовы. Не все готовы оставить вот это вот желание развлекаться в этом мире, чтобы потратить время на учебу и потом поступить в университет. То же самое касается духовных вещей. Иисус сказал в своем тоже послании, что одни Иоанны Крестители и до сих пор Царство Божие доступно для тех, кто делает это усилие. Что означает слово «усилие»? Усилие или применяющие усилие восхищают это Царство. И через жертву, через отдачу эти люди, они могут войти в эту открытую дверь. Но дверь одна. Иисус. И представьте себе, представьте себе, все, абсолютно все, кто хочет войти, должны одновременно в одну дверь зайти. Не получится. Но Иисус, Он спасает всех, каждого человека, который действительно готов умереть для этого мира, которое крещение в воде. Крещение в воде – это момент, когда человек добровольно говорит так, «Я хочу умереть для этого мира и жить для Иисуса. Я хочу мою плоть распять. Я желаю». Это усилие или даже насилие над своим сердцем, над своим, желанием, над своим... Пухотями совершить для того, чтобы войти в Небесное Царство и человек естественно. Верой в Слово Божие, когда Он верит, Он получает эту веру, и эта вера в Слово, которую Бог оставил, дает смелость умереть для этого мира и жить для Иисуса. Именно так. Тогда вот эти избранные, входящие через дверь, которой есть Иисус, это те люди, которые действительно имеют веру, чтобы пожертвовать своим «я». Они желают по-настоящему, желают перестать быть сами себе господами, и стать слугами Господа Иисуса Христа, быть инструментами Духа Святого, быть этими глиняными сосудами, но наполненные драгоценным Святым Духом, тогда вот эти возможности людям предоставляются. Тем, которые все, все, все в мире имеют право на спасение, но не все используют это право. Апостол Павел. Настолько сильно это, что апостол Павел, он сказал, что ради избранных он постоянно себе во всем отказывает. Да, тем, кто нуждается передать Евангелие, это страдание, чтобы люди приняли чтобы эти люди согласились, чтобы люди, они действительно свое я, свои желания, свои вот эти развлечения, танцы, зависимости, все остальное, все плотские вещи, которые в мире есть, бросили ради того, чтобы достичь вечной жизни. Тогда... В этом мы можем видеть разницу между званными и избранными. Кто званный? Все. Кто избранный? Только те, которые однажды, веруя в Евангелие, приняли и подчинились быть слугами, слугами Господа Иисуса. И они платят эту цену. Они свое собственное «я» удаляют с усилием, удаляют все и ставят Господа Иисуса на первое место в своей жизни. Это те люди, которые оставляют или допускают, чтобы Дух Святой, Дух Господа Иисуса стал господствовать в их сердцах. Тоже не они, а сам Бог. И когда человек по-настоящему оставляет эту веру внутри, внутри себя, которая, знаете, смелая вера, и Бог эту веру, эту смелость дает, вера от слышания Слова Божьего, Он дает всем, но не все используют веру для того, чтобы достичь Небесного Царства. Многие используют веру только чтобы достигать какие-то видимые вещи этого мира. И эти люди они пойдут назад, но, знаете, это как было с теми десятью прокаженными из десяти, только лишь один человек захотел большего, исцелены были все, но только один вернулся. А эти девять не желали следовать за верой в Господа Иисуса Христа. Понимаете, друзья? Тогда избранные, это не те, кому повезло, потому что у Бога нет вот этого, а тебе повезло или тебе не повезло. Это дьявол использует эти вещи. С Богом проще. Ты веришь, ты готов быть послушным ты будешь избранным, ты будешь тем, кто пройдет тест, ты пройдешь эту проверку и получишь подтверждение. Ну, если у тебя вера только в вещь этого мира, царство этого мира, ты не сможешь на небеса попасть, ты не избранный. Тогда, мои друзья, люди, которые действительно избранные, они сами себя делают такими, они проходят эту проверку, как Избранные люди из-за того, что у них есть вера, чтобы жертвовать свое «я» и себя ставить в такую позицию слуг, Божих слуг. Я хочу служить Тебе, Господь, потому что здесь, на земле, вы можете служить самому себе всю жизнь, но на небесах. Там, могу сказать, нет Господ, только один там Господин Иисус Христос. На небесах все должны служить или будут служить. Добровольно это будет происходить и с удовольствием служение Господу Иисусу. Тогда, друзья, я знаю, что многие скажут так, епископ, у меня есть работа, у меня это, у меня то. Хорошо, вы можете любые придумывать для себя оправдания. Но если ты избран, Тогда ты цену заплатишь, ты погрузишься в Слово Божие, нырнешь в Него, и это Слово, Слово Бога даст тебе веру, которая даст тебе смелость, чтобы вы могли быть человеком, который достиг этой позиции слуги здесь на земле. Пусть Бог благословит всех вас во имя Господа Иисуса Христа. И пусть это слово будет ясным. И пусть Господь, Он откроет вам его, чтобы вы понимали. Потому что, знаете, искренне говоря, что я чувствую, для меня нет способности. Я, я не могу объяснить все то, что Бог мне показывает. Это Он вам Объяснит, и Он вам покажет волю Божью для вас, для тех, кто избранный. И для вас, кто не избранный, Он покажет, почему вы до сих пор не избранный, потому что вы этот вопрос решаете. Хорошо? Пусть Бог благословит всех вас. До завтра. Аминь.